Всем большой привет, друзья! В эфире Ксения Назаренко. И тема у нас сегодня про финансы. Собственно говоря, я предприниматель, и я занимаюсь образовательными программами, но я сегодня не одна. У меня в гостях, между прочим, Руслан Андреев и Кристина Джилалян. Собственно, ребяточки, давайте-ка сами расскажите, чем вы занимаетесь, чем зарабатываете, кем работаете, если работаете. Вообще, Кристина, давай с чего -то? с тебя начнем. Да, начнем. Я студентка третьего курса. И есть МГПУ, Всем привет. Вот. если брать и смотреть примерно мои источники доходов, то это, конечно, какая-то определенная сумма от родителей. Вот. это повышенная стипендия. Uh, у нас университет дает очень хорошие повышенные стипендии. И также это какие-то небольшие проекты, которые нам предлагают от нашего, именно нашего института. Uh, потому что очень много спортивных партнеров, вот, они нам предлагают, и мы, соответственно, подрабатываем на таких вот проектах. Вот, примерно вот так вот у меня. Класс. Ну то есть не один источник есть чем подстраховаться, это очень круто. И мне кажется, что это с точки зрения финансовой грамотности, это правильно. Руслан, рассказывай про себя. Uh, ну, зовут меня Руслан, фамилия Андреев, на текущий момент я являюсь экспертом в области развития и обучения людей, также на различных мероприятиях, uh, являюсь также в том числе программным uh, специалистом по созданию образовательного контента. И мое прошлое – это главный методолог по развитию розничного бизнеса «Газпромбанка», uh, создатель методолог финансовых курсов для детей, подростков и взрослых людей, поэтому uh, та деятельность, которой я занимаюсь – так вот повлияло на меня то, что я вынуждена и внутренне э, с желанием начал заниматься исследованием в этой теме финансовой грамотности и активно внедрять те инструменты, которые есть, существуют в свою личную жизнь. Кайф. То есть у тебя сейчас тоже несколько источников дохода, правильно? А, ну, на текущий момент основный источник дохода, естественно, это моя текущая работа, чем и чем я занимаюсь. Есть, естественно, некоторые активы. Я считаю то, что у любого человека должны быть какие-то активы. Это то, что приносит ему деньги в пассивном формате условно. В данном случае это э, мои деньги, которые я вложил в ценные бумаги различных компаний, то есть составил определенный портфель, который периодически приносит мне какой-то Пассивный доход. Это является моим активом. То есть мои деньги приносят мне деньги. То есть ты, один из первых тезисов – деньги должны работать. Абсолютно точно. Деньги не должны лежать в копилке, деньги не должны лежать под подушкой. А, даже храниться на карточке тоже очень плохо, если на этой карточке нет процента на остаток. Да? К примеру, есть такая функция у многих карт дебетовых. То есть когда находится денежка на карточке, то в течение месяца идет замер банковской организации о том, сколько у тебя денег, и там начисляется определенный процент на остаток. Там порядка там, ну, до 5% это максимум как правило стандартные депозиты и либо вклады банковские они приносят намного ну не намного там на 2-3 процента больше чем этот процент на остаток но в любом случае деньги должны приносить деньги они не должны лежать мертвым грузом потому что есть такая злобная женщина, хотя, чтобы никого не обижать, может быть мужчина, хотя инфляция вроде это женский род, да, инфляция, которая ежегодно, естественно, съедает от ваших денег за счет повышения цен на продукты, ну и примерно там в нашей стране по официальным данным, по официальным данным инфляция составляет, там, который хочет удержать центральный банк 4-5%, но зачастую там и в регионах, и в Москве в том числе этот процент намного-намного больше. Угу. А, Кристин, вопрос такой провокационный: сколько стоит твой день? Давай попробуем посчитать. Давай ну, попробуем. Так, да? Давай попробуем. А, мы будем учитывать типа квартира. Вот вот. Давай начнем с того, сколько ты сама тратишь, вот угу. прям сама. Если смотреть прям вот конкретно какие-то такие самые основные моменты, то это транспорт в первую очередь, а я еще плюс к этому живу в Московской области, вот, поэтому у меня обычно на транспорт уходит больше, чем у как бы, людей, живущих в Москве, Вот, это еда. Но тут, как бы, есть такой интересный момент: что если ты если я успеваю готовить еду дома, то, соответственно, ну, как бы я трачу в два раза, если не больше денег в день а, меньше, чем я бы потратила, если бы заказывала еду или, например, покупала ее по дороге. Вот. А, и в целом-то. Это может быть какая-нибудь там чашечка кофе с утра или энергетик, если зачеты какие-то. Вот. Если смотреть, то бывают какие-то дни, когда там, я не знаю, кого то день рождения или там нужно купить какую-то срочную вещь, я не знаю, что-то сломалось. Вот. Примерно сложив это все по сумме, мне кажется, что у меня выходит день без каких-то форс-мажоров около 500 рублей. Вот, это прям такой суперэкономичный день, вот, если прям еда, там транспорт, все вместе, до 500 рублей у меня бы вышло, наверное. Я считаю, что это очень прям так хорошо, лаконично, лаконичные траты. Руслан, у тебя больше, если это вообще корректный вопрос по отношению к тебе? У меня выходит, сейчас скажу, мне даже меньше выходит. Вот да, это ничего да, себе. Да, да, да, да. А, почему? Потому что я мало ем. Это во-первых. Во-вторых, кстати, тут от Кристины прозвучал тезис о том, что готовить самому дешевле, чем заказывать. Вот у меня все-таки складывается сейчас впечатление, в последнее время, особенно в период пандемии, о том, что заказывать дешевле. Если вы заказываете, естественно, не готовую еду в формате фастфуда, а какие-то продукты, которые... Там тебе привозят на дом, либо готовые блюдо, которые тебе привозят на дом, но ну, это готовят где-то вот в больших каких-то э, сети магазинов. Да? вот. И объясню, почему. Ну, Во-первых, там покупки производятся по розничным ценам, массово закупаются и продукты стоят дешевле, чем покупки в самом магазине непосредственно. Это первое. Второе, я мало готовлю. Максимум, что я делаю, это кашу и яичницу поэтому то время которое ты готовишь ты можешь его вполне логично переинвестировать во что-то другое вот и допустим покупки я живу не один я живу с женой и допустим мы делаем закупки в среднем из магазинов разных блюд на 2000 рублей и это 2000 рублей нам хватает но ну, точно на четыре дня до да? получается одно делим на другое сколько у нас получается 500 рублей на двоих в сутки вот так вот получается Сейчас, конечно, не беру расчет транспорт и все остальное. Вот. Ну, в транспорте я езжу на общественном транспорте, для меня это на текущий момент максимально комфортно. Жена моя постоянно ездит на такси. Вот. Это, конечно, не выгодно. <с revenge> это это не Но тут вопрос стоит о том, то есть смотрите, очень важный момент, то, что, чтобы сейчас вот люди недопоняли. Вот, по моим словам, можно было бы понять, что надо на всем экономить. Нет, не надо на всем экономить. Если вы понимаете, что ваш уровень комфорта намного важнее в текущий момент, то да, потратьте лишнее количество денег почему нет если для вас важен комфорт вот там я понимаю что для моей жены важен комфорт поэтому да там на такси уходит энное количество денег вот но Ну, я с этим соглашусь, потому что бывают моменты, когда я очень поздно приезжаю домой, прям очень поздно, какие-то проекты, вот, например, мы там делаем, приезжаю там в 12 часов ночи, я понимаю, что я сейчас не сделаю себе даже гречку, вот, и мне будет комфортнее завтра заказать еду, да, я потрачу больше денег где-то, как бы придется, там, не знаю, потратить меньше, но так будет лучше. А насчет того, что готовить или нет, мне кажется, что на самом деле, я считала, я считала, так «А вот сколько я буду тратить, если я буду каждый день заказывать еду?» а, Ну, у меня выходило бы больше. Но, возможно, это за счет того, что я, если готовлю дома, то готовлю -то за счет родителей, они же покупают еду. Мне так выходит намного выгоднее, что я знаю, у меня там в холодильнике курочка, макарончики. А, Правильно, я понял, что когда родители ходят в магазин, это выгоднее. Ну, конечно, выгоднее, потому что я не тратила да. свои собственные деньги. Да. прекрасный тезис. Я предлагаю зафиксировать прямо у вас. Слушайте, ну вот тогда с этого тезиса я хочу перейти к такой важнецкой теме, как финансовая свобода. Вот как вам кажется, финансовая свобода — это для среднестатистического человека, да, условного там среднего класса. Это миф? Мы вынуждены всю жизнь работать ради денег? Или это реальность, которую можно достичь? Давайте Сложно? Кристину послушаем. Меня мне кажется, что она существует, финансовая свобода есть, и мне кажется, что это даже не совсем про то, что сколько денег ты зарабатываешь, сколько тратишь и так далее. Мне кажется, это про то, насколько комфортно ты распределяешь свои деньги, и когда у тебя там ничего не жмет, ты не думаешь о том, что, господи, боже мой, я завтра буду вообще там без еды, без всего. То есть если ты правильно себе распланировал свой бюджет, то ты чувствуешь себя комфортным, а комфортно... Комфорт равно свобода, то есть как бы тебе хорошо. Мне кажется, что это, это больше про это. Теперь вопрос тогда к тебе, Руслан. А как распределить так, чтобы вот эту свободу чувствовать вообще? Ну вот давайте предположим, возможно ли в жизни накопить 10 миллионов рублей? Да. Возможно, возможно, несложно, Ну, допустим, да. Накопили мы 10 миллионов рублей, положили их в банк по стандартный депозит под 5% годовых. Итого получается, в год мы получаем 500 тысяч рублей. Это тот доход, который дает нам банк за счет использования наших 10 миллионов. 500 тысяч делим на 12 месяцев, там ну, 40, 45 тысяч рублей в месяц. Пожалуйста, то есть накопив 10 миллионов, положив их в банк, вы будете стабильно получать 45 тысяч рублей, вот вам финансовая независимость в каком-то виде хотя бы. И мы сейчас взяли самый стандартный обычный инструмент, инструмент депозит. Есть инструменты более доходные, естественно, но тут нужно понимать, чем больше доходность, тем больше и риски. Однако есть более доходные инструменты, которые устроены таким образом, что риски там стараются максимально нивелировать. И есть определенные правила инвестирования, я думаю, что дальше мы об этом поговорим. Ну да, свобода возможна, вот вам, пожалуйста. Если вы сейчас можете в противовес поставить следующий тезис о том, что, ну, Руслан, ну нужно в жизни копить на многие-многие вещи. К примеру, первое – это жилье. Но опять же, вот а насколько нужно жилье? Да, а, а почему бы, к примеру, не снимать? Я сейчас говорю, может быть, какие-то революционные вещи, но в наше время а, а, вторичный рынок а, жилья, который сдается, он очень сильно просел. В период пандемии особенно, потому что и все люди начали сдавать, у них у денег нет, цены упали. Может быть, снимать. Тут нужно что сделать? Сложить деньги, которые будете платить за квартиру, посмотреть какой-то процент от стоимости жилья, к примеру, в Москве. а В Москве сейчас квадратный метр но стоит порядка 200 тысяч рублей. Квадратный метр в Москве, я даже, наверное, это новая Москва, то есть в Москве это может еще чуть дороже быть. Ты сильно снизил планку, я вчера шарилась как раз. Вот, его вот, его вот. Пришли. Да, может быть там и лучше, а еще ведь жилье, которое вы снимаете, оно имеет свойство ликвидности. Вы можете спокойно выехать в любой момент, заселиться в другую. Вы не привязаны к работе, а потому что сейчас в большинстве своем люди перешли в дистанционный формат. Вы можете жить где угодно. Пожалуйста, может быть это лучше, а те деньги, которые вы не потратили на квартиру, они на вас работают? Ну, на самом деле, у меня родители всегда говорят о том, что когда ты тратишь деньги на то, чтобы... Сем... Ну, просто моя семья всю жизнь снимала квартиру до какого-то там, до 2018 года, по-моему, потому что там у нас не было гражданства там, и так далее, то есть мы не могли чисто физически купить квартиру. И когда мы взяли ее в ипотеку, мы поняли, как бы родители тоже вместе пришли к выводу, что ты тратишь те же деньги, которые бы ты тратила на то, чтобы снимать, но при этом ты, ты вкладываешь эти деньги и будешь знать, что там через какое-то время эта квартира будет уже твоя собственная. Вот, и ну, как бы я с этим, например, согласна. То есть я бы хотела там ближе к 25, например, если буду иметь какой-то уже постоянный доход, взять квартиру в ипотеку и там, за 10 лет ее закрыть. Зато буду там к 35, у меня будут дети, я думаю, это будет наша квартира. У тебя очень позитивный взгляд на это я хочу сказать на самом то деле. Слушайте, два тезиса вот такие. Тезис вопрос. Я поняла, уловила. Мы вчера с спикерами, с экспертами, когда открывали первую площадку про успешный бизнес, Бизнес, у нас позвучал такой тезис очень интересный. Два. А, первое, что в будущем мы все будем жить в шеринге каршеринг и все остальное. И касательно владения там недвижимостью машиной, машинами и так далее, я в целом согласна, потому что я пользуюсь каршерингом, мне кажется, что это выгоднее, чем иметь свою машину. А, и второй момент. Мы очень часто покупаем какие-то вещи, которые на нас потом не работают, то есть они просто лежат. У нас есть еще вот этот принцип, остаточный эффект там условного Советского Союза, когда мы начинаем серванты ставить, значит, хрусталь туда запихивать и все На такая, балкон положить, на балкон, пусть там стоит. И, Санки да, на да. балконе, мои любимые это, это самое первое, чего я очень сильно наругала родителей это, это, Мы купили, когда новую квартиру, вот, взяли в ипотеку. Я такая, никакого сер... Я понимаю, что вы армяне ну никакого серванта, никакого вот этой хрустальной посуды, пользуется раз в 10 лет. Да, согласна с этим. То есть я правильно понимаю, что вы согласны с тем, что вещи тоже должны на нас работать, и хранить ничего не нужно. Или все-таки нужно что-то покупать такое, чтобы оно было на всякий случай, чтобы можно было потом продать, например. Или передать по наследству. Для того, чтобы что-то продать, нужно что-то купить. Моя любимая. Знаете, человек, в первую очередь, это эмоциональное существо. Иногда не нужно себя сдерживать в эмоциях. Вот, допустим, на моем примере. Ну вот, я никогда не путешествовал в другие страны. До этого момента, когда в моей жизни появился человек, который меня начал дрючить как следует на эту тему. Просто, а ты где-нибудь был вообще? В Европе? там я такой, не, нигде не был, съездим. У меня был невероятный негатив внутри, не объясню почему. Потому что я там выходец из многодетной семьи, на 6 детей в семье. Я знаю, что такое стоимость 1 рубля, как его можно ценить. Я знаю, что если родители купили вам 6 моро... мороженых, то если ты своевременно свое не съел, то его съест кто-то другой. Ну то есть понятно, законы стаи такие для меня тратить деньги на что-то, что я не могу потрогать материально, это деньги в никуда. А съездить в отпуск, это то, что нельзя потрогать материально. И тут у меня какой-то такой страх. Ну, значит, я эти деньги просто отдам куда-то. Но нет. Это эмоции. Ты съездил, ты увидел, как живут другие люди. Я сейчас поясню, почему это важно. Как живут другие люди, как они мыслят, как они живут. И у тебя... Вот эти шуры, они расширяются, то есть ты снимаешь с себя их и понимаешь, вау, а можно и по-другому. И это, кстати, вот тоже дарует некую финансовую свободу. Ты для себя раскрываешь э, взор, видишь, как можно по-другому, и у тебя новые установки в голове формируются. Вот, допустим, одна из последних, одних моих любимых установок, которые мне опять же насильно в голову вбили, это то, что не нужно экономить, нужно зарабатывать. Это также работает. То есть люди эмоционально что не нужно себя ограничивать в каких-то э, стихийных покупках, если же это не паразитирует тебя и не отнимает большую часть твоих денег. Потому что если мы говорим сейчас про студенческую аудиторию, вот самый простой инструмент финансового планирования, он в чем заключается? То есть ты понимаешь все свои денежные потоки которые входят и расходы выходят если ты хочешь на что-то накопить опять же это отдельный вопрос на что мы хотим накопить потому что откладывать деньги Просто так это очень странный мотив. Объясню почему. Вот Я из одной темы на другую перепрыгиваю, извините. Объясню почему. Вот часто вот приходим в банк, когда я в банке еще работал, мы анализировали, как работают люди в окошечках, которые занимаются продажами. Приходит человек, размещает там 5 миллионов рублей. Ему говорят, слушайте, на какие цели? Как думаете, самый стандартный ответ какой? Найдется, по, по ходу решим. По ходу решим. На всякий случай, на черный день и так далее. А что такое черный день? Да когда не понимаешь, вот, что... Вот, что это такое? А что такое на всякий случай? Это что такое? Знаете, что если произойдет всякий случай или черный день, ты не успеешь эти деньги забрать. И если ты кладешь деньги вот на эти цели, накопления, непонятные, ты их рискуешь разместить на инструменты, которые не будут тебе приносить должного дохода. А если ты задаешься конкретной целью, я хочу накопить на жилье, на образование детям, на автомобиль, туда, тогда ты можешь подобрать на себя лучшие инструменты, потому что есть наконечная цель. Вот. Да, я согласна еще э, в тему про паразитизм. Э, мне есть знакомая, которая, вот, я не знаю, вот, как только... И какая-то сумма приходила, она сразу, там, журнальчики, там, вот, когда заходишь к ней домой, вот у нее, наверное, вот размером вот с этой вот все аудитории, где мы сидим, есть, вот, если все это вот разложить, будет количество журнальчиков, которые, там, ну, 99% которых она не открывала, вот. То есть а я, это, я это, не это знаю, хобби, коллекционерство? возможно, это, я не знаю, хобби это или нет, но я как бы считаю, что хобби это то, что что-то ну, как бы, приносит тебе пользу, или какие-то эмоции, какие-то знания, а когда ты просто как бы купил, и это ну, не, не открыто даже никаким образом вообще, то вряд ли, наверное, это, это можно назвать хобби. Вот, это реально, действительно, боже, какой-то вот паразитизм. Поэтому, наверное, это должно действительно вещь должна на тебя как-то работать. Ну, это скорее коллекционерство, да, то есть как-то марки то же самое, мне кажется, собирают собирает люди ради какого-то удовольствия. Это удовольствие, да, да, да. И... Про, про финансовую свободу хотела еще уточнить. Вот я придерживаюсь очень такого четкого тезиса, что все, что я вкладываю ради какого-то удовольствия, в том числе, да, ради какой-то свободы, это инвестиция в меня. А у меня вот, я поделюсь своим личным примером, у меня был один очень жесткий перелом. Я всегда заказывалась, если мне приходилось вызывать себе такси, то я вызывала такси эконом. Ну, потому что ты экономишь там 50-100 рублей по сравнению с комфортом. Вот. И меня один мудрый человек один раз сказал, что перестань так делать, потому что ты пока едешь в этом эконом-такси, ты можешь понервничать. Тебе там, может быть, в салоне как-то не очень пахнет. Не знаю, там может быть грязно. Там таксист спрашивает дорогу, ну, классика жанра, да. И какие-то еще вещи. Он начинает с тобой разговаривать. То есть для меня вот очень важно в такси молчать. Я, я просто еду. Я могу работать, там, периодически что-то слушать, но не разговаривать. Вот. И меня приучили к такси, к комфорту, я трачу, получается, на 50, на 70, на 100 порой, да, рублей больше. Это как-то влияет, как вам кажется, на человека? Вот он чувствует какую-то планку, он повышает свой комфорт? Или это бессмысленная трата денег? одновременно мне кажется что э, это не бессмысленная трата денег потому что э, есть э, какие-то же все равно психологические тоже моменты что если это приносит тебе удовольствие то ты вот здесь вот чувствуешь себя спокойно хорошо на душе в голове а если ты постоянно находишься в стрессе из-за того что думаешь о этом со мной разговаривает или, или вот ну, мне просто вот в принципе некомфортно это же вызывает какой-то стресс это сразу какие-то проблемы могут появиться со здоровьем, если это систематично, например. Поэтому мне кажется, что это действительно важно. Если для кого-то это реально важно, и человек будет чувствовать себя психологически комфортнее, то лучше так, чем потом тратить деньги на, на, на лечение врачей. нервов. Да. хорошо, Рус. Ну, я так скажу, опять же, нужно смотреть по обстоятельствам. Если вам в текущий момент жизни намного важнее ваш комфорт, и вы понимаете, для чего вы это делаете. Вы с хорошим настроением остаетесь. Хорошее настроение – это работоспособность вашей на день, к примеру. То да, то тратьте лишние 50-100 рублей, если вы можете себе это позволить. К сожалению, вот опять же, такой. я немножко отклонюсь и дальше продолжу мысль. Вот сейчас, вот я сейчас был в другой студии, там говорили про личный бренд. Но мы с вами понимаем, что зайдя в любую социальную сеть, люди выставляют только то, что у них хорошо и классно. Или то, что хотят. Либо то, что хотят, да. Но, как правило, это то, что они хотят, не порочит их, а только как-то их восхваляет. Если вы понимаете, что вы тратите на такси-комфорт чуть больше денег, на это сюда можно отнести покупку смартфона, к примеру, только бренда Apple и так далее. Для того, чтобы просто как-то себя поставить в моменте перед вашим окружением с определенной точки зрения то, что вот я, значит, такой вот из себя, цените меня, вот какой я классный, как я одеваюсь, как я выгляжу, что у меня есть. Но это не соответствует твоему уровню дохода в текущий момент, то это ошибочно, это заблуждение, это какие-то проблемы, которые нужно, не знаю, прорабатывать, наверное, в том числе с психологом. То есть доходы всегда должны быть больше, чем расходы? а не наоборот. Да, конечно, конечно. Да, в этом ситуации люди а, выставляют себя максимально, Вот, ну, смотрите, вот у меня такие деньги, хотя они могут не получать таких денег, но они делают вид, что это получают для того, чтобы заработать лайков, получить какое-то социальное одобрение и так далее. Но это не по карманам. И таких примеров есть. Я знаю человека, который вот так себя спозиционировал, и ты думаешь, блин, ну, как-то он зарабатывает обалденно, до тех пор, пока я не встретил его в метро. Понимаете, он едет в метро, грустный, значит, у меня нет автомобиля, хотя он выкладывает постоянно автомобили, и он делает вид, что как бы меня здесь нету. Вот, ну, да, вот такое бывает. Если вы себя поймаете сейчас на этом, те, кто смотрит, ой, у меня такая же проблема. Был на форуме на одном, сидит девочка, 16 лет, с последним iPhone. спрашиваешь, зачем тебе этот iPhone? Я планирую услышать примерно следующие вещи. Ну, те функции, которые присутствуют в этом ä, смартфоне, позволяют мне ä, эффективно вести мою текущую деятельность там в блогера, например, ну, не знаю, то-то, то-то, то-то, то-то. Нет, мы, я задала, зачем, зачем, а что даст, а почему, и мы вышли на то, что ну, меня вот любят в классе, потому что у меня вот такое. Но это же проблема. То есть это вопрос а, того, что ты формируешь вокруг себя какие-то активы или пассивы, потому что неизвестно, как ты будешь использовать iPhone дальше. А, с точки зрения социального одобрения, то есть социально одобряемо зарабатывать или иметь дорогие вещи? Или как? А, нет, если у тебя доход позволяет кататься на комфорте, позволяет покупать iPhone, то покупай на здоровье. Пожалуйста, если не позволяет, ты понимаешь, что ты потратил там, на iPhone 70 тысяч рублей, а у тебя повышенная стипендия 15 тысяч, и это твой единственный доход ежемесячный, и ты просто откладывал, откладывал, откладывал и жил на рисе или жарил тараган в общаге. Такие случаи бывали. Не знаю, сталкивался не лично. Вот, То, наверное, это было прометчиво. Понимаете? А в молодежном сланге это называется. Позерство или позерство по-разному называют, но, в общем, суть понятна. Да, но я еще раз призываю, не надо себя... Э обделять в то, что вам приносит удовольствие и эмоции, потому что это в том числе влияет на ваше мировосприятие и ваши отношения. Вот в следующий раз, Ксюш, когда ты ездишь на комфорте, вот выйдя из этого такси, это же сильно повлияет на то, что будет вокруг тебя в формате твоих действий по отношению к тебе. То есть ты не позволишь, чтобы с тобой как-то так разговаривали. Ты будешь хотеть пить только определенный кофе, марка, марки и так далее. Это повышает качество твоей жизни. И есть в каждом процессе плюсы и минусы однозначно, но если ты можешь себе это позволить, пожалуйста. Ну и дарят эмоции тоже. Да, и дарит эмоции, согласен. Кстати, тебе не Сергей посоветовал этот такси-комфорт использовать? Нет, нет. Слушайте, вот такой вопрос. У нас на самом деле не очень принято, у нас принято хвастаться чем-то материальным, но я столкнулась вот с какой штукой. Как-то раз я решила заказать клининг домой чтобы по убрали, значит, квартиру вместо меня. И когда я сообщила об этом, очень много хейта я словила свою сторону, типа, ты что, ты же вот, ну, там, сама можешь убраться, ручки-ножки есть, иди, давай, пожалуйста. А, как вы считаете, вот на эту историю, да, это про делегирование, про аутсорсинг, про какие-то такие вещи, а, стоит ли тратить деньги? Берем сейчас а, внимание, что клининг стоит двухкомнатной квартиры, на секундочку, в среднем две с половиной-три тысячи рублей, Uh, и экономит, там, грубо, 5-6 часов твоего времени, ну, так, если прям сухо посчитать, да? uh, и очень много людей, это правда, серьезно, мне писали в директ люди, uh, считают, что это вообще-то роскошь, которую, ну, как бы, вот, только ленивые себе могут позволить. Что вы думаете по этому поводу? Это просто как пример. Ну, вот, э, за 6 часов уборки мне кажется, что можно заработать в 3 раза больше денег, чем ты потратишь на клининг. Ну, получается, по, по логике вещей. Вот. И если, например, ты действительно думаешь, что, что за эти 6 часов там, у тебя там реально работа, там, или ты не знаю, куда ты должен поехать или что-то еще, но все именно связано с работой, и ты понимаешь, что, что ты можешь там заработать денег, то как бы да, почему нет? То есть если ты можешь это же время конвертировать дальше в деньги. То... Ну я бы так, наверное, mm -hmm. скорее сделала. Но тут еще э, есть, опять же, если обращаться обратно к эмоциям, то есть же люди, которые просто ненавидят уборку, просто терпеть ее не могут, и для того, чтобы, не знаю, как-то нормально свои нервы в порядке держать и лишний раз не нервничать насчет этого, то, возможно, кому-то будет действительно комфортнее вызвать себе, ну, клининг-компанию и так далее, вот. А есть люди, которым вот действительно уборка приносит удовольствие, вот, например, моя ваша сестра, она любит убираться, вот, там не знаю включить музыку и кто-то действительно даже получает от этого какое-то удовольствие и кайф то есть ты расслабляешься ты как бы забываешь о чем-то вот поэтому тут как бы две стороны медали uh -huh. okay. Много мыслей на эту тему. Опять же, жена с удовольствием бы заказывала клиник, потому что она не любит убираться. И это опять же новая установка. Кстати, мы очень много про установки говорим, потому что финансовая грамотность – это в первую очередь установки. Могу потом историю интересную рассказать. Она говорит, Руслан – женщина, не домохозяйка. Да, да, женщины и теперь я это понимаю. Мы заказываем клининг, вы заказывали тогда, когда у нас была необходимость переезжать с одной квартиры в другую. То есть, когда нужно было завести генеральную уборку, потому что мы снимали эту квартиру. Да, мы заказали клининг, я так спал офигенно в этот момент на кровати, когда все, все женщина убиралась за 2000 рублей, но это была однушка. Это первое. Второе. Если вы заказали клининг, но потом вы, вам нечего есть – это плохо, это плохо, что вы заказали клиники. Если у вас деньги, кстати, зарабатываются для того, чтобы их еще тратить, не обязательно копить, да, можно еще их тратить, не надо про это прозабывать, а то мы так пользуемся карточками и не видим налички в руках, которые можно отдать за что-то, это ведь тоже приятно, я заплатил за работу кому-то, кто работал на меня. А он не просто работал на меня, на не меня работал весь рот этого человека, условно, понимаете. Вот, и вы получили удовольствие, вы отдохнули, все замечательно, да, дай бог, платите клинингом, пожалуйста. Я, к примеру, против клининга, потому что все-таки некоторое воспитание мое, опять, из многодетной семьи, плюс армейский опыт дает о себе знать, ну, плюс с точки зрения финансовой грамотности я понимаю. И с точки зрения, вот я использую рефрейминг, уборка это не просто наведение чистоты в квартире, уборка это еще здоровье. Безопасность. Почему? Потому что придет женщина, а я смотрел программу, они приходят, они воруют, они что-то находят, забирают себе. Как за ней следить? Это нервы для меня. Нет, поэтому я лучше сам уберусь в квартире. Жена, отдыхай! Вот моя швабра, вот мой пылесос, а мне пылесосом вообще знаете, как нравится. Ч -ч -ч, вот так вот все взял и швабра. тебя обычно вот пылесос, который? Нет, у меня вот такая труба, как он называется? Ну, ручной, а, ручной, ручной, да, ручной да. пылесос, обалденный, я со, с собакой бегаю, пугаю ее, получаю максимальное удовольствие, развлекаюсь. И потом об, мокрую вот эту влажную уборку провожу с помощью швабры, и все замечательно. Я сам зато знаю, вот тут пыли нету, вот тут нету, чем я буду за кем-то проверять. Мне вот так комфортнее. Ну вот э, если говорить про установки, то я понимаю, что, вот, например, э, так как я живу в э, к счастью или, к сожалению, в кавказской семье, вот, Так, счастье, то... конечно. <с> <с> да, конечно. Вот. А, то у нас тоже есть определенное воспитание, из детства как бы учат там быть чистоплотными, что нужно убирать. У меня вообще там просто уборка практически каждый день. Моя мама удивляется людям, которые убираются типа раз в неделю. Там, например, она говорит, так, мало, вот, ну, то есть э, мы в семье достаточно часто, наверное, убираемся, и если бы я сказала маме с фабой, что я вызвала клининговую компанию, мне кажется, они бы с очень большим осуждением на меня посмотрели, типа... Конечно, кони. Зачем? У тебя что, рук ног Да, да, да, да. То есть типа, а ты что не можешь это сделать сама? Не можешь сама? Я Пригласи говорила, меня, да. я бы тебе помогла. Бы. То есть мне кажется, я бы наверное не вызвала бы тоже. Я бы такая, ну я эти две рублей могу там, я не знаю, что-нибудь сделать. Так это по аналогии с путешествиями. Ты никогда не путешествовал, но когда ты это сделал, для тебя мир открылся по-другому. Ты Платишь другой валютой в другой стране, общаешься с другими людьми, ты понимаешь, что можно иначе, нужно выходить из кокона. И я вам честно скажу то, что ну, если мы тут искренне все общаемся, мои родители очень сильно э, там, на меня в свое время влияли касаемо таких вопросов. Чтобы вот сейчас подойти к маме и сказать, типа, мам, вот мы там клининг заказываем, я получу осуждение, потому что ну, это совсем другие люди, другого воспитания. И тогда деньги были имели другое качество, стабильность, получение зарплаты, работа, вот эти ценности были тогда, сейчас же ценности, быть счастливым, найти свое место, отдохнуть, получить наполненность эмоциональную, и поэтому мы готовы тратить на какие-то услуги, деньги, и недаром что там появились, там посудомоечные машины, какие там еще приборы, которые позволяют облегчить труд, и я вообще считаю, что это правильно. Никто не домохозяйка. Поэтому хорошо, как... Кроме раньше... домохозяйки, никто <связыч> не <связыч> да, домохозяйка. Да, да. Слушайте, вот посудомоечная машина, робот-пылесос и все вот эти вот новые технологии. Я раньше очень жадничала на эту историю. И у меня, как ни странно, родители первые купили посудомойку. И я очень их шеймила по этому поводу. Я прям говорила, ребята, ну это же какая-то роскошь. Сколько она стоит? Там, не знаю, 50 тысяч рублей? Это же очень дорого. А, и мама мне сказала тогда, ну, во-первых, я экономлю время, во-вторых, я берегу руки. И в-третьих, что немаловажно, я экономлю, экономлю воду. И я не поверила, если честно, и сначала, и я говорила о том, что ну, как можно экономить воду. Это же я экономлю воду. Я вот аккуратненько помыла, быстренько тарелочку поставила, и вот я сэкономила воду. А после думающей машина. нет, я слышу, сколько воды она сливает. Мама очень долго надо смеялась, но потом я сравнила счета. И вот тут я поняла, что, окей, ты один раз потратил 50 тысяч рублей, например, да, а потом ты экономишь по чуть-чуть, по чуть, чуть в течение, сколько вот эта машинка будет стоять и работать. То же самое с клинингом, то же самое с путешествием. Это тоже некая инвестиция и долгосрочная конвертация. Можно это так назвать? Можно, да. Главное понять, я бы, вот, как инженер, мне было бы в первую очередь интересно такой период, когда это все окупится. Да? Сколько, сколько разницы, если не секрет, между посудомоечной… С счетами? Да. А, так, сейчас я скажу, что-то типа полтора раза, это очень много. Ну, вот посмотреть, сколько в рублях, это разделить на 50 тысяч, посмотреть, сколько это окупится ну, да, за месяц. Да, да, да. Да. Это интересно, да, это математика, это работает, пожалуйста, делайте так. Ну, мы, мы с родителями считали как раз этот момент. В среднем посудомоточная машина окупает себя где-то года через, по-моему, два или два с половиной, То есть довольно быстро, я считаю, что это очень быстро. Вот. Скажите мне, пожалуйста, у меня есть следующий вопрос. Мы затронули немножко тему инвестиций, прям чуть-чуть. Вот как понять, что из инвестиций ОК, а что пустая трата денег и времени, и сил? Очень сложный вопрос, потому что никак не понять. Рынок себя ведет максимально хаотично. Ну вот, допустим, ну, кто может, допустим, предугадать, что была бы пандемия? А что произошло в пандемии? Ну, ценные бумаги многих компаний, связанных с отелями, авиаперевозками, круизами и так далее, они упали. Да? Как это было? Нет, а вот возьмет и господин Байден, напишет у себя в Твиттере, Вводим, мы планируем ввести санкции. Опять же вопрос, как рынок отреагирует. Естественно, акции, акции российских компаний не упадут, потому что, а даже еще ничего не велось, просто твит. Потому что ну, сейчас вот информация по щелчку передается, все люди боятся, продают, покупают. Поэтому тут не предугадать, тут нужно действовать, придерживаясь каких-то определенных правил. Они как бы прозрачны и есть, и по этим правилам нужно составлять свой портфель. Могу об этих кратких правилах рассказать. Во-первых, самое главное, инвестировать нужно в ценные бумаги тогда, когда у вас есть деньги, с которыми вы готовы попрощаться. Это лишние деньги. Ну, нельзя сказать лишние деньги. Это деньги, которые в случае, если они уйдут, не сильно скажется на ваше качество жизни. Вам будет что есть, вам будет а, за что платить на транспорт и так далее. Но инвестирование, кстати, в период пандемии очень сильно позволило россиянам вот именно просветиться в этой тематике, потому что многие работы позакрывались из-за кризиса. Куда деньги брать? А пойду-ка я установлю себе какое-нибудь брокерское приложение. Так вот, смотрите, первое правило. Если вы занимаетесь инвестированием, то вы должны создавать портфель, покупая разные ценные бумаги и акции, облигации, и желательно не только российских эмитентов, те, кто производит эти бумаги. Россия, по-моему, на текущий момент от общего мирового ВВП занимает процента 4, наверное, или если не меньше. Это, представьте то же самое, если а, человек, живущий в Зимбабве, какой-нибудь Зимбабвец, покупал бы ценные бумаги Зимбабве, Надежде то, что они поднимутся в цене. Это странно. Так же, как и россиянину, покупать только ценные бумаги русских компаний. Поэтому нужно, что такое диверсификация. Это когда вы свои денежные накопления распределяете по разным ценным бумагам. По разным валютам, по разным странам, вот, к примеру, немецкие, японские, американские, там ВВП общемировой у них там побольше, чем в России, потому что они много производят всего полезного для мира. Пожалуйста, первый, это элемент диверсификации. Не нужно покупать только ценные бумаги, там, Газпрома или ценные бумаги МТС, потому что что-то произойдет с Газпромом МТС, вы ну, потеряете. Ну Может, конечно, и не потеряете, но опять же, тут сильно вот эта волатильность может быть. Это первое правило. Второе правило – это долгосрочные инвестиции. Я против вот этих вот трейдеров, которые… Вложили деньги, увидели микроперепад, там, взяли, вывели. Это большие нервы, это много времени и не всегда работает. Поэтому, если вы занимаетесь ценными бумагами, акциями, облигациями, то это долгосрочные инвестиции. Что такое долгосрочные? От трех лет. Вы закинули туда деньги, ждете год, два, три, пять, десять, пятнадцать. Если вы посмотрите на ценную бумагу любой компании, то вот этот вот тренд, как поднимается график, он на, на периоде 15 лет будет вот таким вот, вверх. А если посмотрите в течение года, там будет вот так вот. Поэтому в долгосрочной перспективе ценные бумаги, они растут. Это вторая рекомендация, помимо диверсификации. Но третье это усреднение, за счет чего? Нельзя просто взять и вложить все деньги в ценные бумаги в моменте. Нужно докупать. Допустим, раз в месяц возьмите себе за правило докладывать, ну не знаю, 8000 рублей, условно там 100 долларов в месяц, кладете в портфель, покупая по чуть-чуть всех ценных бумаг, каждый месяц, несмотря что бы происходило, они упали бумаги, покупаем, они выросли, все равно покупаем, вы тем самым усредняете волатильность, резкое изменение графика по стоимости ценных бумаг, и портфель у вас э, не будет иметь высокую доходность, но и не будет иметь очень низкую доходность. Будет хорошая, стабильная, средняя доходность, но, как правило, выше, чем по тем же самым депозитам. Yeah. Ну и последнее, это ребалансировка портфеля. Если вы купили, к примеру, ну, наверное, сложно сейчас термины говорю, да, нет? Но мне норм, Кристин, тебе как? Uh, что-то да, что-то нет. Давай, я сейчас попроще пытаюсь объяснить. Последняя, четвертая рекомендация. Вот, допустим, ты купила ценные бумаги компании «Газпром» и Apple да с течением времени у тебя там ты 100 рублей вложила на 50 на 40 рублей купила газпром на 60 рублей apple ну, допустим спустя какое-то количество времени apple подешевели и у тебя количество ценных бумаг в портфеле ну как бы тех денег которые вложила в цене бумаги, уменьшились и тебе значит нужно провести ребалансировку и докупить их для того, чтобы восстановить их с пропорции 60 на 40. Вот такое правило до ребалансировки до покупки в случае проседания чего-либо поможет вам получить максимум. Почему? Потому что когда проседает, нужно покупать. Когда что-то какая-то бумага предстоит, нужно покупать. Но опять же, мы говорим про установки. Забудьте про финансовую грамотность, про инвестиции, если вы не а, обладаете необходимыми установками. А какие установки нужны? Это умение накопить, это самодисциплина. Финансовая грамотность это самодисциплина. Я могу еще поговорить? Вот, допустим, ну, вот история, которую я хотел рассказать. Ну, вот семья Мухаммедзиановых из Уфы. Это первая семья в нашей стране, которая выиграла в лотерее 1 миллион долларов. Это на тот момент порядка 28 миллионов рублей. Они выиграли. Обычная семья из Уфы. Просто а, они эти деньги потратили за 5 лет. А, что они делали? Кутили. Выпивка, алкоголь и так далее. Но опять же, те люди, которые приходили, изучали историю этой семьи, выясняли о том, что эта семья не поменяла никаких привычек. Они вот как ели картошку. Они так и продолжили есть картофель, только начали его закупать в больших объемах. Мешок сразу. Они как э, злоупотребляли алкоголем, так и продолжили это делать. Не поехать в другую страну, не изменить свои вкусовые привычки, покупая вкусную, полезную пищу в виде рыбы, мяса, нет. Когда приходили люди, ну сразу таких людей очень много знакомых, друзей, этому 10 тысяч рублей на учебу, этому 300 тысяч рублей на гараж, ну 28 миллионов, есть куда разгуляться. И только благодаря финансовому консультанту, который им дали от лотереи, он сказал, ребята, ну купите вы что-то, что можете потом использовать. Они купили три квартиры, и сейчас у этих семей, естественно, денег нет, они за пять лет все потратили, единственное, на что они живут, это на сдачу этих квартир. Понятно, все дело в установках. И если мы себя не приучим отказываться от привычек, которые съедают у нас деньги, вот есть такой эффект латы. Латы стоят 200 рублей. Но а насколько это латы нужен? 200. Ну, Простите. я покупаю дешевле. Я сейчас говорю, что латы может стоить 200 рублей. И некоторые люди покупают его в Старбаксе. К примеру. Так вот, 200. Сколько вы пьете раз кофе? Я один раз в день пью кофе. 7 умножаем на 200. 1400, правильно? 1400 получается неделю. Умножаем 1400 на 52. Сколько это будет? Мне сложно сейчас посчитать, сколько это будет. 1400 на 52. Так, 1400 умножаем на 52 гуманитарии, собрались 72 800. Давайте уберем там какие-то не пьем. 60 тысяч рублей в месяц. Это за одна зарплата, одна месячная зарплата, которая уходит, ну 60 тысяч рублей, одна зарплата, которая уходит только на покупку этого латы курение аналогично, только там еще дороже, ну или немножко не дороже, там 50 тысяч рублей. Это путевка в Турцию. Отдохнуть в отеле 50 тысяч рублей, которые ходят на покупку сигарет. Насколько это нужно? сейчас вообще курить не модно даже. Вот, вот пожалуйста, это принцип платы, это поиск привычек, которые отнимают у вас деньги, пусть даже по копейке. Но статистика штука такая, что в долгосрочной перспективе эта копейка выльется в очень хорошую большую сумму. И когда вы занимаетесь финансовым планированием, выставляете себе цель накопления, анализируете, откуда у вас доходы, Какие у вас расходы, чтобы меня что-то накопить, я должен из доходов отнять расходы. Вот у меня есть некоторые суммы денег, делю стоимость цели на количество этих денег и смотрю, сколько месяцев я накоплю. Дальше, что нужно сделать, по принципу латы понять, а как я могу увеличить остаток ежемесячный, отказавшись от каких-то расходов. Ну, по принципу латы, что я делаю? Покупаю чипсы Принглс, к примеру, да? там они стоят 190, боже ты мой, может быть уйти и насколько выиграю? А это еще плюс здоровье и так далее. Ну, таким принципом. То есть а, от такси комфорта мы не отказываемся, потому что это в плюс работает. А от чипсов, например, да, или от кофе, который работает не всегда в плюс, и можно, есть смысл, наверное, отказаться. Потому что это а, в данном случае, если человек понимает, что в плюс, это в плюс. И, во-вторых, вы можете себе это позволить. И опять же, если вы тратите на комфорт, тратите на кофе, ну… Вот на какие-то показушные вещи, но потом вы думаете, блин, а мне денег на метро нет, блин, а вот мне сейчас поесть нет, домой что-то взять, купить. Тогда это были расходы, паразитирующие вас. Кристина, есть у тебя какие-то такие штуки, от которых ты прямо сейчас можешь отказаться? Такой челлендж в прямом эфире. Ой, сложно. Сложно. А я просто на себя скажу, я никогда в жизни не откажусь от кофе. Я, сейчас я считала, тоже, я я щас, да, я сейчас тоже подумала, такая посидела, что действительно кофе очень много, как бы уход денег на него, но мне тоже тяжело отказаться, не потому, что там оно там вредно, или вот, ну вот, ну понятно, да, что вред все-таки, конечно, есть, но мне он приносит удовольствие кофе, то есть мне, мне нравится вкус. жизни. Да, это, это какой-то стиль жизни, действительно, мне нравится вкус, мне нравится что я там беру чашечку кофе, иду, наслаждаюсь погодой, то есть мне это приносит эмоции, вот, мне прямо, то есть мне нравится там, не потому что там, ой, мне много денег на это уход, и так далее, что это, ну, вредно для здоровья, то есть мне чисто приносит это положительные эмоции принцип латы называется потому что лат это как пример ну вот давайте вот я вам сейчас расскажу свою историю я тоже несмотря на то что вот все это наговорил я себе тоже не отказываюсь покупать кофе но во первых я не покупаю к примеру, его в магазинах где он стоит дороже там 200 рублей нет для меня средняя цена кофе достаточно 100-120-30 максимум рублей но я купил себе кофе капельную две с половиной тысячи рублей пачка кофе максимум 500 рублей 3000 рублей пачки кофе хватает на полтора миллиона месяца ну на месяц полтора что там за пачка ну как раз 400 грамм стандартная но ну, не знаю я вот пью кофе один раз в день а максимум не... два а, все да я забыл что пьешь кофе один раз я просто сейчас посчитала что пачка э, кофе где-то вот как раз где-то 400 грамм э, максимум на три недели с учетом того что кофе мы пьем вдвоем где-то раза 3-4 раз ну раз вот, вот, вот я пью один раз в день стараюсь не злоупотреблять э, высушивает организм вот смотрите э, 3000 рублей Одна с чашка кофе, давайте возьмем 200 Против 72 800 Да, да, да И когда у меня стоит желание, жуткое желание в моменте купить эту чашку кофе Я себя могу остановить, сказать себе «Руслан, ты придешь домой?» ты его сам себе сделаешь. А если вы можете вообще не покупать кофемашину, я себе отдельное удовольствие нашел, варить кофе в Турке. Mm, это я всю жизнь его варю Отдельное в Турке. удовольствие. Вот это следить, вот это вот помешать, Это знаете, традиция. Это ритуальность. Ритуальность, да. И тогда еще дешевле, и я себя этим стоплю. Ну, то какое колоссальное удовольствие получаю, включив какой-нибудь фильм, какой-нибудь стрим, попивая это кофе и там общаясь с людьми, к примеру. Ну да, я понимаю, да, насчет кофе в турке это. я варю его с пяти лет, чтобы вы понимали. Я хочу список талантов Кристины Джелаля. Да, да, а потому что это, это традиция у, у моего народа, mm -hmm. и у меня родители вообще могут выпить кофе 6 раз в день спокойно. Вот. Когда я приезжаю на родину, я могу заваривать его тоже там раз 10 в день спокойно. То есть мне поэтому... кажется, что процентов на 10 я армянка, судя по всему. Окей, скажите мне, пожалуйста, вот в вашей картинке мира, я понимаю, важно это сейчас, мне кажется, что финансовая свобода и категория финансовой свободы у каждого своя. Мы очень разными категориями мыслей, мы по-разному оценим, оценим с вами, что такое дорого, что такое дешево. А, не за там папа меня с детства приучал, что мы не такие богатые, что покупать дешевые вещи. Сейчас прям надо сложить этот тезис, он очень нравится мне. А, это касательно инвестиций в технику в том числе. А, для того, чтобы не заменять ее часто, чтобы она работала на тебя долгое время. И вот касательно категории, у меня вопрос. Вот идеальная финансовая картинка мира, вот Сколько денег нужно, чтобы в месяц, например, да, чтобы чувствовать себя комфортно с ваших вот категорий? То есть вот я предполагаю, что вы сейчас назовете разные суммы, про да, про себя, про себя и, возможно, там, про свою семью, но ну, в общем, с кем вы там постоянно взаимодействуете. Вот на вас лично на одного человека сколько нужно денег, чтобы чувствовать себя комфортно, живя при этом в Москве, важный момент, и не перебарщивать, да, тоже там не То есть просто такой комфорт. Финансовый комфорт, он какой? Я могу начать, если ну, рассматривать прямо на данный момент, в данном возрасте. Я, ну, учитывая то, что я живу с родителями, не трачу деньги на жилье, и учитывая то, что какую-то сумму я откладываю на какие-то свои определенные цели и какую-то сумму трачу здесь в настоящее время, скажем так, в настоящей жизни, наверное, самое такая супер идеальное количество денег, которое мне нужно, это 25-30 тысяч. То есть мне вот это, вот этой суммы в целом достаточно для того, чтобы именно откладывать еще, то что когда ты студент, много чего хочется успеть. Вот э, до 30 тысяч суммы, 20-30 тысяч, наверное, это будет самое комфортное для студента. Сразу, Кристина, а на что а откладывать? А, честно, на права, на машину. Все, окей, есть вот. цели, хорошо. Все. Есть финансовые цели, да? да, это очень важно. А значит, ты можешь выбрать инструмент, куда тебе лучше откладывать и деньги. Да. <связý> Хорошо. <связý> а, потому что тебе понятны сроки. Я не могу остановиться. Ну, это логика. Тебе понятны сроки, через какие, в какое время тебе эти деньги понадобятся. Если эти сроки больше года, к примеру, в течение там трех-пяти лет, то значит, это тоже не депозит, который приносит 5% в съедающей инфляции. А уже можно подумать об инвестиционных инструментах. А, с учетом в моих текущих жизненных обстоятельствах. 150 тысяч рублей. И этого будет хватать, чтобы покрывать обязательства какие-то. Да, и чувствует да, себя в комфорте. Да, да, на 100%. Это очень круто. Ну, мне, мне кажется, что вы оба очень лаконичны в этом отношении, потому что я вообще другая. А М тебе сколько? Мне вот 150 и 30 не хватает. Это сейчас я расскажу простую историю. А, есть момент. Когда я училась в этом университете, мне было сколько там, 19-20, у меня была стипендия, не повышенная на секундочку, а просто обычная стипендия, она тогда составляла 1100. И я еще подрабатывала ну, разных в разных проектах. В какой-то момент я устроилась в редакцию, собственно говоря, редактором. И у меня зарплата была, поскольку я на даленке тогда работала, что-то типа 10. Ну, то есть мой суммарный доход а, составлял там 10 тысяч рублей, 10-12 тысяч рублей. И мне этого было вот так. Потому что потребности были вот другие. Вот. Сейчас я понимаю, что в среднем мне для того, чтобы быть в комфорте и не переживать. И при этом позволять себе какие-то вещи, что-то куда-то инвестировать, в людей, в себя, там, в технику, еще во что-то. И, естественно, копить на ипотеку, не без этого. Мне, наверное, где-то нужно 200-250-300 даже, вот так. Вот разбег от 200 до 300. Плюс, но ну, к тому, что я снимаю квартиру, я обеспечиваю машину и вкладываю в свое образование, ну, и, соответственно, в бизнес. То есть я продолжаю учиться, это моя такая инвестиция э, вечная, надеюсь, э, и мне хочется вот чувствовать себя спокойно. При этом я действительно, да, я научилась ездить на комфорте, ну, то есть какие-то вещи, кофе этот безлимитный, постоянный в моей жизни происходит, и путешествовать. То есть я действительно много трачу, но при этом я стараюсь, что каждая моя копейка потрачена, она приносила мне в обратку как-то, какой-то доход. Мне кажется, это важно. Ксюша. Много. Да, я знаю, я, я знаю, что я транжира, я прям жуткая транжира. Смотри, работал на, в одном месте, коллега у меня была, она была главным HR, у нее зарплата была 300. Я говорю, ну, у вас зарплата хорошая, очень хорошая, вы, наверное, что-то откладываете. Я говорю, Вообще ничего не откладываю. Вот 300 получаю, все 300 уходят. А вот как с этим справляться? Ну, то есть у нас есть такие студенты, я даже знаю несколько примеров, получают повышенную стипендию, где-то подработали и едут, знаешь, отсюда, из корпуса в Красногорск на такси, на комфорт плюс. Это дисциплина. Это дисциплина. Это дисциплина. Опять же говорю, финансовая грамотность – это установки. Если вы не сформируете э, необходимых установок по накоплению, это понимание ценности рубля. То есть рубль – это не деньги, рубль – это ваше проинвестированное время, усилия, помноженное, время плюс усилия в скобочках, помноженное на опыт. А, поэтому подумайте, что вот, может быть лучше. Давайте так, посмотрите, вот, вот то, что сейчас заставит всех задуматься. Готовы? Готово. Вот у тебя, к примеру, ходят 300 тысяч. Ну, на твоем примере возьмем. Ну, к примеру, может, там… Но, да, это важно. Это не всегда такая цифра, да? Да, да, важно. да не всегда. 300 тысяч рублей. У, у тебя, возможно, со временем даже увеличится твой доход, потому что ты сейчас в таком возрасте, когда, ну, ты хороший специалист, и ты можешь дальше повышать свой уровень квалификации, тебя будут ценить люди, предлагать проекты и так далее. А теперь открою для всех маленькую истину. Наступит момент в вашей жизни, когда зарплата ваша, доход ежемесячный, он будет стагнировать, он будет падать, и вы выйдете на так называемую пенсию. А на пенсии вы будете иметь ежемесячный доход, дай бог, 15-20 тысяч рублей. А теперь представьте, вот вы себе покупаете вкусную еду, хорошую, красивую, модную одежду, позволяете себе путешествовать на 300 тысяч рублей. А теперь готовы ли вы все от всего этого отказаться и жить в месяц на 15 тысяч рублей, выбирая между колбаской и лекарствами? А ведь всегда наступит у всех людей, давайте будем честны, и у меня, и у вас, и у тех, кто нас смотрит, наступит такой период, когда работодатель не будет в вас заинтересован, потому что он отправит вас на пенсию. И если вы к этому времени не сколотите себе какой-то финансовый резерв, вы будете отказываться, а поверьте мне, человек очень тяжело отказывается от своих привычек. Ну, мы сейчас, я думаю, в разговоре неоднократно это подчеркивали. Как быть? Поэтому здесь еще одна мысль прослеживается, что нужна дисциплина и нужно накапливать денежные средства, а не полагаться на пенсию. К сожалению, мы поставлены в такие условия. Были бы мы в Японии, мы бы с вами вышли на пенсию, еще бы там 40 лет бы жили припивающие. потому что средняя пенсия там в Японии... Ой, я боюсь ошибиться, вот я смотрел тут программу Комаровского с миру, как, «Мир наизнанку», 60, 70, 80 тысяч долларов, что-то такое, такое -то. могу ошибаться? Там переспределение доходов иначе вообще строится, да, в целом да, вообще да, финансовая да. система. Там вот ругает. задумайтесь, и вопрос, когда копить на эту пенсию? Уже сейчас. Уже сейчас начинаете откладывать я деньги бы сказала, на уровне. Я сказала, уже вчера. Уже что вчера. Что, несмотря на то, что я сейчас выглядела такой, типа, самой нелогичный вообще в этой студии, я как раз-таки начала заботиться о своей пенсии где-то, наверное, года три назад, потихоньку-потихоньку помаленьку. Я сначала перевела, значит, в негосударственный пенсионный фонд, потом я начала там что-то изучать, какие-то схемы. Вот, и потихоньку-потихоньку я об этом забочусь. И мне кажется, что действительно важно. Давайте резюмировать. Значит, нам, нам нужна дисциплина 100%. Да, без дисциплины никуда. Нам нужно делать по чуть-чуть но постоянно и системно. Я правильно вас услышала? Системно не менее 15-20% от вашего ежемесячного дохода должны отправляться на накопительные инструменты. Угу. И это мы считаем и накопительные счета, и какие-то вклады. Все в совокупности. И да. инвестиции чуть -чуть. И инвестиции. 20% от вашего дохода. То есть условно, вот я заработала, не знаю, 40 тысяч рублей, я беру 10-20%. 8 тысяч от отправляете туда. 8 тысяч распределяем на 3-4 разных источника дохода, да, пожалуйста. Почему 3, 4 разных? Потому что желательно, чтобы в жизни каждого человека был ликвидный инструмент, откуда вы сможете снять быстрые деньги типа депозитов. Были долгосрочные инвестиции в виде ценных бумаг, это паевые инвестиционные фон, фонды, там, не знаю. И даже бывает, что в идеале, когда в жизни человека существуют защитные инструменты в виде инвестиционных страхования жизни, накопительного страхования жизни, это отдельные разговоры, но если вдруг там кирпич на голову упадет, вы не перекроете лечения допустим с вклада там будет колоссальная сумма и чтобы вам восстановиться на работу вы должны подправить здоровье иначе вас не возьмут и защитные инструменты тоже должны присутствовать и что еще вот давай так с позиции студента какой резюме и тезис мы оставим Прям как самый важный о Стараться. Ну, сейчас подведу, наверное, что когда студент начинает учиться в университете, начинает, там, например, подрабатывать какие-то деньги, а сейчас на данный момент появилась тенденция, что очень многие студенты прям с первого курса сразу начинают работать, если раньше это было там «я старший курс, теперь могу». Вот, очень многие начинают э, не контролировать совсем свои финансы. Э, там, заработал 10 тысяч за два дня, просто все... Да. И э, есть там такая фраза, да, что первую зарплату всегда нужно спускать. <с> все спускают там, первую зарплату в основном, чтобы почувствовать вот этот вкус денег и то, что... О, это, а, а нужно распределять. Поэтому я бы, наверное, сказала как бы от лица студентов, что э, какая бы зарплата э, не была у тебя, или какая бы сумма денег не была у студента там, ежемесячно, э, нужно стараться ее все-таки э, грамотно распределять. Вот. Кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше, кто-то на первом курсе уже зарабатывает большие деньги. А кто-то не зарабатывает ничего. Да, кто-то вообще ничего не зарабатывает, но получает какую-то сумму от родителей, ее все равно тоже нужно э, понимать и правильно тратить на какие-то действительно важные вещи. То есть не сходить, вот про ровесник недавно говорили, не каждый день, 6 дней в неделю ходить в ровесник бар, стараться там понимать, что какая-то сумма у тебя на транспорт, какая-то, жизненно важная необходимая вещи. Вот, от чего-то придется, возможно, отказываться, где-то там экономить, где-то правильно распределить деньги, потому что все-таки еще студент, но все-таки очень важный момент, потому что я сама с этим столкнулась и понимаю. Ну окей, друзья, формируйте привычку, дисциплинируйте себя, свое окружение, не экономьте, но делайте так, чтобы деньги работали на вас. Спасибо, друзья, рада вас видеть, вас тоже рады видеть, надеюсь, вы тоже нас рады видеть, все друг друга рады. Пока, до встречи, мы продолжаем.